Мужчина, привет! Как ты смотришь на то, чтобы мы собрались всеми вместе, в единое время, по разным городам, разным странам, и э, через WhatsApp выполняли абсолютно бесплатно задание, которое я буду вам присылать? То есть ты будешь выполнять их не один, а вместе со всей толпой по всему миру. Если тебе интересна эта тема, и ты хочешь больше внешней мотивации, плюс ты там же сможешь задать мне какие-то вопросы по знакомствам, то ставь этому видео лайк, и в описании к этому видео есть ссылка на тот самый WhatsApp-чат. Как только у нас наберется необходимое количество человек, то за пару дней до начала я анонсирую время, когда мы начнем. До встречи в чате! Итак, в этом ролике я хочу начать серию полезнейших фишечек э, из пикапа, которые тебе помогут увеличить конверсию, плюс упростят соблазнение. Если, опять же, эта тема нравится или хочешь узнать о чем-то еще, пиши в комментариях на тему, чего ты бы хотел э, получить информацию. А начнем мы со старых фишек, о которых, э, ну, я думаю, многие из вас не знают, при всем при этом они простые и, самое главное, очень эффективны. Сегодняшняя фишечка называется ложные ограничения во времени. Я уже много лет назад о ней рассказывал, но я знаю, что не все видели это видео, поэтому я хочу повторить. Итак... Это та тема, которая поможет тебе и упростить, с одной стороны, знакомство, с другой стороны, при помощи нету можешь приводить девочек домой. Что же такое ложное ограничение во времени? Это когда ты преподносишь то, что ты начинаешь общаться с девочкой или собираешься переходить на следующий этап, но у тебя есть совсем мало времени. Например, если вы видели, как мы вводим девочек на свидание в нашем видео, мы там постоянно говорим, у меня есть буквально 10 минут, собираюсь выпить кофе. Это пример того самого ложного ограничения во времени. Если ты собираешься знакомиться с группой лиц, да, когда подходишь на той же кафешке, ты можешь подойти и сказать, э, начать с фразы сложного ограничения ограничение по времени. Ребят, только на минутку там кое-что спросить. Да, или начать предысторию и так далее, про это потом. Так что ты можешь использовать эту тему для привода девушки домой, не использовать там другие отмазки, типа рыбок покормить, ключи оставил дома, почту проверить, и другой бред. Ты идешь девочке домой, используешь как раз-таки ложные ограничения во времени, как превентивные способ обработки возражений. Если тебе интересны способы обработки возражений, как превентивный, так и пост обработки, тоже напиши об этом в комментарии, возможно, я запишу отдельный ролик, если комментарий будет достаточно, естественно. И вот ты идешь с ней домой, и она еще не знает, куда ты с ней идешь, и ты говоришь, блин, жаль, что у нас не так много времени осталось, но я хочу тебе кое-что показать, или... Но я успею тебе кое-что показать. Все, в ее голове в то, что блин, ну ты... Даже если она зайдет, то это ненадолго. Суть ложного ограничения во времени, или почему лов, коротко, ложное ограничение во времени работает. А, для примера, если ты на стадии захвата внимания, подходит к девочке или к сету, а, к девочку собираешься водить на АБС на быстрое свидание, или, либо сет открывать, они могут подумать, что это слишком навязчиво, а ты можешь быть точнее слишком навязчивым, это может их испугать. Когда же ты даешь ложное ограничение во времени, она понимает, или они понимают, что в случае чего парень... Сибиас, если вдруг что не получится. Таким образом, когда ты уводишь девочку на свидание, на стадии захвата внимания, 10 минут для незнакомого парня, если ты сделал все правильно, есть с тобой действительно интересно. Она готова будет забить на свои дела и пойти с тобой. Но если ты скажешь, например, «Слушай, у меня есть часочек, да, пойдем кофеек попьем». Час много. Или то же самое с этой, когда ты подходишь, говоришь, «Ребята, один быстрый вопрос». Да даже к девочкам в кафе ты можешь подходить с вопроса, начинать вопрос, «Могу задать тебе один быстрый вопрос». Это, опять же, для понимания того, что, если что, чувак не будет навязчивым. Если вдруг э, она подумает, что... Ну, до этого она могла подумать, что ты можешь быть слишком навязчивым, то ты тут сразу говоришь, что в случае чего то сразу сруливаешь. То же самое и с этами, да, абсолютно то же самое. Привод домой. Девочка идет к тебе, она думает, сейчас ты приведешь ее домой, будешь ее лапать и так далее. Ты говоришь, мы ненадолго. У нас вообще времени, к сожалению, в обрез. Если тебе кажется ложное ограничение во времени несколько тривиальным, попробуем. Большинство пикаперов, которые действительно используют эту тему, понимают, насколько может вырасти эффективность, потому что ты убираешь вот это вот давление, никому не нужное давление. Я надеюсь, это видео будет полезно. Если хочешь чего-то еще или чего-то другого, в комментариях пиши. Буду записывать видео по вашим заявкам. А теперь я хочу приоткрыть маленькую завесу о том, что же будет в, в ближайшем тренинге директивные знакомства, который пройдет 27 января в Москве. Ссылочка на него, кстати, тоже в описании. В отличие от простого, стандартного потока, когда парни делают там по 7-10 по свиданий, мы сюда добавим огромный, ну как огромный, большой блок по фасам, По соблазнению в день знакомства, когда ты познакомился с девочкой и в этот же день закончится дело секса. Если тебе интересно, если ты хочешь попасть на этот уникальный поток, ссылочка в описании, поторопись. Прямо сейчас это сделай. Опять же, если ты из Москвы. Если не из Москвы, подумай, можешь ли ты приехать на 27-й, на 28, это суббота, воскресенье в Москву. Если сможешь, то теорию критическую часть ты получишь здесь, в Москве. Практику можешь выполнять дома. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Не забывай по ссылкам в описании. Есть ссылка на WhatsApp-чат, где мы. Дружно, весело, всей толпой по разным городам будем тусить и знакомиться с девушками. И если хочешь попасть на тренинг с фастовой тематикой, ссылочка в описании. Пока!